Сколько не было бы потерянных телефонов, наверное, я всегда буду записывать голосовые на них. Знаю, что в очередной раз все потеряется, вся история, все записи, как личный дневник, который ты никогда не сможешь прочитать. Но в целом не так уж оно и плохо, наверное, иногда хорошо терять вещи. Единственная вещь, которую я... Опять вещь, Ну да ладно, единственное, что я приняла... За, последний... За последнее начало года это то, что люди, которые нужны были мне, они в любом случае останутся. И париться из-за того, что они уходят, и расстраиваться из-за того, что они уходят, нет смысла. Да, это очевидная вещь, да, это слышишь везде, с каждого переулка, это везде написано, это везде глаголят, но осознать это совсем совсем намного сложнее, чем просто услышать или чем просто прочитать или чем просто сохранить картинку с мотивационными какими-то фразами. Ведь оно не так работает, если ты не вникаешь. И... Многие разговоры, которые я не слышала, они осуществились, и из-за этих разговоров люди исчезли из моей жизни. Я прекрасно понимаю э, вот эту совокупность того, что происходит, но мне все равно больно от этого, потому что, как любой живой человек, я умею чувствовать, и даже если этого не показывают, все равно как бы иногда колотят. Uh, не хочется давить на жалость, не хочется... Uh, не хочется быть слабой и признавать того, что я слабая, но так оно и есть, <с> ребята. Uh, да. Я не скажу, что я научилась там отпускать людей. Я не скажу, что я научилась принимать изменения. И, и изменения. <с> я не скажу, что я научилась жить, потому что... Это процесс. Есть очень много в этой всей заварухи вещей, которые ну вот нельзя так просто принять или нельзя так просто вот понять. Я переживаю один и тот же опыт несколько раз, пока до меня дойдет информация. И в моем случае как бы опыт, он должен быть настолько как тупым оружием каким-то тебя стукнули, вот такой у меня опыт обычно, и... Я понимаю, что чтобы осознать некоторые вещи, мне нужно заново их пережить. И не в том плане, что мне нужен новый опыт, и я тут напрашиваюсь. Нет, спасибо, не надо. А, а то, что вот чтобы чему-то научиться, должна это переработать в голове. Зачастую после какой-то ситуации я это пытаюсь закрыть. Я просто пытаюсь забыть об этом. Я делаю все, чтобы не думать об этом. А если бы я ну, не точно, конечно, но мне кажется, если я буду это все перерабатывать в голове и переживать, то ситуации не будут повторяться. То есть, ну, я и так, и так усвою информацию. Но, опять же, тут такое дело, что в любом случае будет больно. И добровольно себя отправлять на это не каждая смелится. Сейчас так и происходит. Я понимаю, что есть некоторые вещи, которые мне нужно прожить, которые мне нужно переосмыслить, которые... о которых я должна подумать. Но я понимаю, что с этим и придет плохое настроение, с этим придет боль, с этим придут слезы. И когда ты только слезаешь с таблеток, тебе очень страшно это начинать. А таблетки, они были хорошие вещи, чтобы пережить первоначальный стресс. Стресс от переезда, от быстрых каких-то изменений, когда я только переехала в другой город. Но они просто как бы покрывают проблему и дают тебе особо не париться от, о том, что ты чувствуешь. Когда я поняла, что вот окей, с этого дня я готова взять ответственность за, за каждый свой последующий день, я готова без таблеток чувствовать себя уверенно и счастлива. Я перестала их пить. Правда, не всегда ты просыпаешься счастливым. Настоящая я, я хочу просто лежать и ничего не делать. Я, я не хочу ни работать, я не хочу ни разговаривать, я ничего не хочу. Вот такая вот я. Мне стыдно за это иногда да, но это, это оно так и есть. Но я просто понимаю, что мне от этого плохо. А толку ты лежишь. Время бежит, можно столько всего сделать, столько впечатлений, эмоций, чтобы почувствовать, что ты живой, наконец-таки, а не просто какое-то мясо, лежащее на диване. И и вот ты встаешь и делаешь, понимаешь, что для своего будущего Будущее порождает тревожность, да, прошлое, депрессию. Это оно так и есть, но это не убирает тот факт, что надо что-то делать. Пока ты не делаешь, ты не живешь. Многие проблемы от того, что да, я не обесцениваю сейчас депрессию. Я понимаю, насколько это сложно встать и что-то сделать. Я сталкивалась с этим в своей жизни, и мы с врачом об этом долго-долго разговаривали. Я понимаю, что это такое, я понимаю, что это сложно. Но я понимаю, что тут есть выход. И иногда сложно даже встать. Иногда сложно дойти туал до туалета. Ты просто ползешь туда. Иногда сложно приготовить себя поесть, и ты голодаешь. Иногда сложно просто проснуться, и ты спишь целыми днями. Да, оно такое есть. Это, это нарушение, это ненормально, это нездорово, но оно так есть. И когда уже... Ты встаешь на ноги после такого опыта и слышишь вообще, что происходит, слышишь звуки, слышишь, видишь людей, чувствуешь запахи, да, не только своей и не только э, пластика и э, батареи. Когда ты начинаешь чувствовать, жизнь играет по-новому, да, от колоски прошлого, да, больно, да, то, да, это, но что сделать? Надо дальше двигаться. А, к чему я это все клоню? Наверное, к тому, что не стоит бояться, не стоит сопротивляться. Просто нужно доверять тому, что происходит. Я боюсь довериться, потому что я никогда этого не делала. В первый раз всегда страшно. Если я доверюсь, и все пойдет, как оно пойдет. Моя жизнь не изменится, она станет намного-намного более полной. Я не буду убегать от каких-то возможностей. Я переживу боль, связанную с прошлым. Я сделаю себя сильнее, я буду благодарна себе в будущем. Я не буду бояться потерь, потому что буду знать, что придет что-то лучше. Я не буду очень сильно расстраиваться из-за того, что не достигаю своих целей, потому что мои цели немного изменены, немного не такие, которые у меня в голове. Подсознание работает все-таки тоже. И, наверное, это все имеет смысл. Не хочется давать никаких советов, потому что я сама человек, который немного чего знает. Немного в чем разбирается. Но мне хочется высказаться, наверное. Я не часто разговариваю. У меня нет такого желания разговаривать с людьми. У меня нет желания делиться чем-то важным и чем-то чем честным. Как я это делала раньше, у меня разговоры больше о том, что происходит, а не о том, что я чувствую и думаю. И это хорошо, это называется нормальная, здоровая жизнь, это называется хорошая позиция в жизни, которая не дает тебе спотыкнуться на своих же э, каких-то достижениях. Тебя не могут сглазить, тебя не могут как-то э, взять твое доверие да, тем, что похвалят твои заслуженные действия. Это безопасный способ жить. И я думаю, что этому надо придерживаться. Но мои мысли, чувства, эмоции никуда не уйдут. Даже если я перестала ими делиться, даже если я теперь не та Катя, которой можно воспользоваться или с которой можно просто провести время, хотя вы ничего вроде не делаете вместе. Не та Катя, которая будет терять время. Не та Катя, которая будет молчать, когда есть что сказать, да, люди меняются. Иногда в худшую сторону, в моем случае это была худшая сторона, потому что вернуть того воодушевленного, счастливого ребенка, который верит во что-то, который видит что-то, который радуется или расстраивается, и который не боится этого всего. Сейчас я как загнанная какая-то лошадь, потому что не даю себя чувствовать. Я боюсь чувствовать. И к чему это все идет? К тому, что, наверное, следует быть аккуратными. Да, нужно жить на всю катушку, надо пробовать все, но нужно быть аккуратным с тем, что ты говоришь. Нужно быть аккуратным с тем, с кем ты разговариваешь, и вообще в каком кругу ты находишься, какие ты действия совершаешь. Возможно, для тебя оно значит одно, а для других совершенно другое. И оно укнется потом очень-очень плохо. Тут нет никаких намеков, нет никаких связей с определенными людьми, потому что одни и те же ситуации, опять же, повторюсь, они происходят. Они повторяются раз за разом. И я не могу вот сказать, вот мой обидчик... И вот он виноват, потому что обидчик это, — это, это не то, что, что мы имеем, с чем мы имеем дело. Просто какая-то ситуация повторяется. Эта ситуация повторяется, потому что я виновата тоже. И хочу просто призвать, наверное, просто призывать людей к такой вещи, как остановиться и дать себе минутку, дать себе почувствовать, дать себе подумать, высказаться, поразмышлять. Часто в связи с безопасностью общения, как я это назову, мы не очень делимся вещами. А то, что мне всегда нравилось, вот все эти душевные разговоры, приносили мне только негативные эмоции потом, в... спустя время, да. И я понимаю, что я не могу вот так сидеть и делиться. Я не могу вот так, как сейчас записываю голосовое сообщение, э, в диктофон свой, да? Хорошо придумал. Я не могу так просто сидеть и разговаривать с людьми, потому что я не доверяю. Потому что я знаю, что... что это может пойти мне не на пользу. К сожалению... Оно так есть. Я, Да, я доверяю тому, что нужны люди рядом со мной, и то, что все люди, которые мне не нужны, они ушли. Да, я, я признаю это. Но я очень-очень хотела бы маленькой себе, в <той> еще девчонке сказать, Катя, пожалуйста, будь осторожна с тем, как ты общаешься и где ты общаешься. Потому что люди, они могут кусаться лучше, чем любая собака. И покусанный уже ты, человек, будешь кусать других. А могу ли я любить, как я любила раньше? Нет. Могу ли я разговаривать, как я разговаривала раньше? Нет. Могу ли я вернуть в прошлое? Нет. Нет. Могу ли я принять прошлое, потому что, оно ну, уже ничего не изменишь. Да. Так что сопринимаем то, что есть. Возможно, толстокожесть — это тоже навык. А возможно, хочется вернуть ту маленькую милую Катю, которую просто прижимали к себе, обнимали и говорили, какая она классная. Наверное, эта Катя нравилась мне больше. Зато эта Катя хоть чего-нибудь достигнет. Тубы просто растоптали и даже не вспомнили. Вот так живем.